Большой гараж. Вы <coughs> не против я на камеру? Да, нет, mm. я тоже буду снимать, Кому-то показать? Да, да. Ага. сейчас будем заводить мотоцикл, я так понимаю. Вы же не против, если я на вас микрофон, потому что ни хрена не будет слышно. Я вот так и повешу. Чтобы ваш голос был лучше слышно. Да, с вашего так. позволения. Ну. Также будет лучше слышно, правильно? Сейчас, секунду. Так, я понял. А, а вы для кого-то, да, смотрите? Да. С вашего позволения можно попросить вас документы? Конечно. Спасибо. А красили его вы сами, да? Ну, не я сам украсил, но вы с красили, ну, да. Ну, при у... мне красили. У вас, я так понимаю, вы с на стол работаете, либо владеете, либо... Я не работаю на стол уже. А, ну, просто уже. реклама была с вашего телефона? Да, да. да. да. Рекламу давал. Угу. Номер хороший, думаю, что-то, видимо, здесь, наверное, что-то где-то. Номер хороший, в смысле? Ну, номер у вас 50-50 в конце. А, ну, в этом, в этом смысле. смысле. Я думал, может как... Не, я электриком работал раньше, электромонтажной работой. А, по машинам? Нет, по... А, 220, по линии, я понял. Так, у нас GH2RC 403 есть. А номер двигателя, не помните, где у него это... Я, я каждый раз смотрю мотоциклы и все время забываю, где у них что. То я на днях смотрел два выхода. А вот он нашел. Все, не надо, да, не надо. С той стороны просто его не видно. Так, а у нас там таможня Ялуска, все хорошо по документам. Документы, как вы видите, я в камеру не снимаю, чтобы не переживали. Некоторые а переживают. Чё? А что переживать? Там вот это вот что ты в документы светишь? Так, номер двигателя. Можно может можно дать. Да не нормально, я думаю увижу. Номер двигателя rc 46 е rc 46 е 195, все верно вареная подножка это при вас было да то есть это, ну, да вы... да да это вот тогда как раз туда сильно урухнул мотоцикл это который то что на зап... на стоянке сбило где-то да, говорите да. да там или на заправке так у нас до на второй год а можно я гляну еще раз да Может, 2002 год раз два три владельца да нет, там а нет. там еще да ага то есть у нас, получается, осталось последнее место. Одно место осталось. Да, и все владельцы. И тут у нас 8, 8 9, 10, тринадцатый год. И я. 18 год. Ну, он вообще мне говорил, до 18 Он владелец. мне говорил, что он второй владелец, что ли, и то он кого-то друга покупал. Угу. У меня даже, в принципе, есть и контакты его, если так, нет, нет, с ним общаюсь. Ну то есть я понял, да. А вы на себя на учете вы говорите не ставили? Почему? А, ну, ставили, на меня стоит. почему? Я просто почему? еще с другими людьми общался, поэтому не, башка не, не. может быть забита. Все, все на мне. Я понял. Для себя добро. И он у вас на учете какого там написано года? 18 год. 18 если год. не ошибаюсь, в августе я поставил. А можно нескромный вопрос, почему продаете? Деньги нужны. То есть только это, да? И да, все. да. Стекло китайское стоит, да? Да. Алиэкспресс. Ну не Aliexpress, ну я не знаю, я здесь брал короче, а, ну, есть понятно. чеки даже Не-не, я верю, я к тому, что не оригинальное стекло М? Да, это не оригинальное фара у нас, что у нас по фаре? Зеркала фары. тоже не оригинал, фары оригинал. свои Фара оригинал, Стэнли написано Зеркала, да, не, зеркала оригинал. не оригинал, но Нет. хорошее качество это, это просто когда вообще ноу no ноунейм, это вообще полный пипец Здесь то же самое, одинаково. Это все то же самое, что вот в один раз случилось. Я мотостоки брал, все запчасти. Имеется ввиду, вот вы как когда вот у нас вас он рухнул, вы тогда все это дело поменяли? А сами вы ничего не падал никогда ничего Были коцки у старого хозяина, он как бы достаточно, он если там можно будет найти объявление, он там писал, что он типа не для этого. и он маленький сам мужичонка такой, и он иногда получается прикладывал его просто. Ну, то есть он вставал, он тяжеловатый же у него, этот, центр тяжести. И вот он на, на нем нет-нет просто и уложил. Так, ключи у вас сколько? Двое. Двое, да? Могу, могу по чуть-чуть. Да, конечно. Ну кстати, вот хорошо сделали правильно, что не стали... Он синего цвета был, да, тоже? Да, да, да. А, не стали закрашивать. Если вот я туда. сейчас по поищу, я могу найти даже, по ходу Савари, есть фотографии. А, фотки? Да. Это было бы неплохо. Ну я думаю, если вы мне пришлите WhatsApp, было бы шикарно просто. Так. А, бак шпаклевался где-нибудь, там шпакля есть? Да, шпакля где-то где-то здесь, что ли. Но эта вмятина такая была, в смысле, структурная, не от падения, угу. а именно. Ее когда начали э, чищать, угу. она такая, типа как. Я точно не скажу, где. Ну, я сейчас посмотрю. То есть, ну как бы вмятинка есть. Да. Чуть-чуть пакет должна уйти, Ну не так что сломался что ли, не пойму? Вообще молчит. Так, на металл тебя, на металл тебя. О, заработал, 1,2. А здесь у нас сколько? Пора выкидывать, наверное. Японский металл не такой металл? Не, японский металл такой металл, просто это дешевая хрень. Ну, например, все ругаются на меня, что типа я по баку стучу, возьмите, покупите толщиномеры. Вы понимаете, что толщиномеры, если покупать, нужно тысяч за 15, чтобы нормально был. Вот это? Вот это какая-то шляпа из магазина. Ну, просто вот здесь есть шпакля, вот. Вот тут вот немножко есть. Если даже по звуку, то есть он звук звонкий, а здесь звук глуховатый. Это не из-за ребра? Нет, -не, ребро. В то же дело, что если вот ребро, вот оно звонкое, видите, вот звук, как будто я по, по пластмассе стучу. Вот видите, звонкий пошел, вот ребро, вот оно здесь нету, здесь нет. Uh -huh. а вот он пошел, без сустейна звук. Так, без звонкости такой, без эха. не знаю, как это сказать, без сустейна. Музыканты знают, что я говорю. Вы, вы сустейн, да, знаете, что да, такое? Нет. А, ну тогда понятно. Так, просто я барабанщик, поэтому... Мне говорят, как ты это определяешь, что ты типа чушь несешь. Я же, ну, я, я слышу звук. Я как-то барабан настраивал. Скажите, пожалуйста, а это вы ставили вот э, всю вот эту красоту? Ну, эту красоту ставил. Розетки. Э, э, предыдущий? Предыдущий хозяин. Да. Угу. Здесь получается у нас USB обычная розетка и это включение одной и другой. Да, да? одна работает, одна не работает. Это угу, одна не работает. Нет, USB как раз таки работает. Странно, обычно они быстро горят. Да, а этот? Может, передучатель? А? Может переключать? Может, я не стал залазить, угу. а не, не пользовался так далеко не А падал он направо, да? Он, получается, как бы и направо и налево упал Ну, а, так сказать От машины все? Да, машина толкнула э, другой мотоцикл Этот угу. мотоцикл толкнул его и завалились от него А, то есть, получается, э, ну, падал он, получается, на правую сторону Просто да. удар был слева и справа Да, получается, я сюда его толкнул другой мотоцикл угу. А туда он уже упал, конфет Я понял Поэтому ну, как, глобально получается. Угу. Э, так угу. Масло матюр 700, наверное. Красное, да? Сейчас. Красное масло. Да, да, да. Матюр-70, я понял. Так, здесь у нас уровень есть. Оно еще даже красненькое. Но лучше поменять. Я его менял. И вот как раз я поменял практически до того момента когда мне uh -huh. тукнули и я больше не ездил здесь у нас герметик присутствует что-то подтекает где-то где-то что-то подтекает потеет чуть-чуть это скорее всего здесь крышки подтекает, потому что вот здесь здесь сухо мне кажется это долгое состояние еще нет ну... не я когда его взял он бежал, он uh -huh. прям по бежал мне прям хозяин сразу что масло да Потому что тот чувак, который перебирал двигатель, он хозяин не нашел прокладок, а, ну и тот не стал заморачиваться, просто собрался сказал, что типа надо поставить. А в связи чем перебирали двигатель? А, перебирали в связи с тем, что хозяин подтягивал цепь. Mm -hmm. ГРМ? Да, подтягивал, подтягивал и то ли башмак сломал, то ли, ну, вообще, Да подтягивался. Я понял. И, собственно, менял он цепь ГРМ, и, ну, собственно, двигатель делал. Ну, угу. ну, нормально он после этого, сколько он после этого сходил в мотоцикл? Где-то 10, я правильно. Ну, лично вы. А до этого, получается, еще предыдущий владелец, я правильно понял? Что делал пред предыдущий? Нет. А, делал предыдущий? Все, я помню. И Вы купили на свой страх и риск, зная, да. что у него был перебран? Ну, такой нормальный вроде чувак, тем более как бы, в тусовке. Ну просто бывает, знаете, люди рукастые, а бывает люди, хрен пойми, там, кое-как собрали, лишь. А. После того, как он перетянул, он больше не залазил. Mm. Нет, я имею в виду, что он еще покатался на нем, получается, а потом вы покатались. То есть yeah. вопросов с двигателем нет. Я понял. Ну и я получается, я уже вскрывал поддон у него, ну смотреть там стружка, не стружка что-нибудь есть, не есть, ну чтобы ну, все-таки быть это в алюминии. Угу. Ну и собственно я уже. Поддон или крышки? Ну, нижний поддон. Ну алюминиевый. Я... Ну нижний я имею в виду. Или, или крыш... крышки не смотрели, не Нет, открывали. Верхняя крышка. Открывал. Угу. угу. Прям намазано что-то пипец сцепать, ну, смазки. Ну да Она чуть-чуть сразу прихватывает Я вот вчера пробовал эти-то Тут небольшое провисание есть Вот натяжка нормальная А потом идет Провисание Вот сейчас здесь нормально А вот сейчас здесь вижу Да, вот оно Провисание где-то здесь Только Вот оно началось И небольшое провисание, ну короче еще поедет, но не так чтоб уже Звезда еще вроде в норме Здесь заварено. нормально? Сколько вы после этого откатались? После падения? Я не катался по себе А, то есть вы получается сразу продаете, то есть только выкрашен? Да Он выкрашен примерно месяца три назад И вот эту вы поменяли, да? Подножку? Да, Или, А, вы целиком ее? Одна новая, да А, понял, а, но ну, она не оригинальная, да? Нет. Угу. Понял, понял. А старая чула, совсем разломалась? Ну, она, она не совсем разломалась. У меня ушла, она от, отломилась. Угу. Ну, короче, она вроде стояла, но как-то некрасиво, как надо применять. Понял. Однушку сколько рублей за 800 взяли, наверное, да? 790. Угу, ну 800 рублей. Ручки подогрём. Да, вижу, да. Они уже поездили, это вы новые Поставили. ставили, что они какие-то ну, потёрли, ставил, уже они уже потёрлись что-то какие как будто уже пробег там на них, там, 1020. Но они просто оригинальные не так быстро стираются, подножки, э, ручки, да и подножки. Так, э, упоры есть, упоры вижу. Здесь упоры, вот он есть, вижу, не подбитый, можно попросить вас задницу нагрузить чуть-чуть? закусывания нет Да нет вроде ничего так сейчас секунду секунду Да нет так вроде все спасибо так здесь должно быть 6 здесь 524 524 примерно еще половина должна быть диска передние диски они четыре ровно, то есть еще а тут минимально три с половиной. Он сколько прошел, тысяч пятьдесят, да? 50. Да, да, да, да, я верю, я верю абсолютно, 50, да, верю. Потому что они в среднем убиваются там за 70-100 тысяч диски, соответственно, да, три, вот, три, 390, верю абсолютно, потому что здесь подтормаживает еще от заднего, потому что здесь стоит СБС. То есть этот диск работает вместе с задним, а этот диск работает сам по себе, от переднего только. Вот. Да. Ну, вас же, вы когда задним тормозите, вас перед подтормаживает. Это... А, нет. А, нет. Это система SBS, это комби-брейк систем. Ну, комбинированная система. Вы когда задним тормозите, вы не сможете его заблокировать, потому что передок еще помогает. То же самое здесь. Вы когда тормозите здесь, у вас, если здесь начинает блокироваться... Да, основная масса блоки перед блокировкой выходит на заднее колесо, вас вот он стоит, антиклинковая система, вот. вот, это вот все. Здесь косяк, Че, я вчера заводил, погребал, угу. вот она не, не окрашенная же должна быть, я да, сказал по покрасить ее, угу. она когда сейчас плавится вчера... начинает, не, она вчера нагрелась, она не плавится, она чуть-чуть вздуваться начинает, угу. я Раньше. не знаю, может она пройдет, не надо было его красить, сколько он прошел после того, как вы покрасили, сколько он прошло времени? Я говорю, три месяца. То есть вот три месяца, месяца назад его покрасили? Да. Ну, может быть, еще лак не стал, я не знаю. Ну, это лак, скорее всего, течет. Краска нет, вряд ли, наверное, ну, хрена знает. Лак, скорее всего, потечет. Ну, ну, ну короче, все, ее это, надо ну, содрать, все... краску, идеально. Ну, ну, сдирать смысла нет, тогда лучше, проще, купить новую, потому что... Ну, либо так. Мне его предыдущий хозяин просто так отдал, в смысле, а. в руках, Потому что у него крепления все были поломаны. Он, в смысле, он новую отдал? Нет, он отдал вот именно столовый. А, я, я, я его сделал, ну и поставил. Угу. Так что он умпаяный и, и он, Я понял, ну, понял. Сдирать нет. Да? Ну, бэушный, если. Ну, Или китайский. А, китайский. Ну, а да, сейчас сюда. 0 градусов здесь. Тоже 0 градусов. Ну давайте, заведем, можно, да? Я да, тоже то, -то сниму? Да, конечно. В 12.5 вот это выставляли, вставляли, да? Это предыдущий. Это предыдущий хозяин, да. он ему исправил, вот у него стоит этот э -э Проблема Роли зарядки, да, да, да. переставил его, да? Да, да? А, так он еще и самопальная поставил Да-да-да, есть запасная Вижу, оригинальная, да? Нет, такое же Понял Обгонная муфта Даем нагрузку на фару выключаем. ,9. Даем нагрузку на пару, 127. Даем задний свет Ну, кстати, хорошо работает Эти зарядки, аккумулятор не дохл Нагрузка Нормально держит А поворотники у нас не работают, что ли? А поворотники не работают Работают, работают, они просто... А, а, вот, долгое устояние вот. закислие. Да, вот, да, и да. И да. И Кон контакт, и... я понял, да, контакт вот здесь. Вот, поворотки заработал. Я вчера зарабатывал, то есть. О! Вот, ну вот. Зависит что там, скорее всего, с маской ее удалить надо будет. Здесь аварийка. Да. Ага, аварийку сделали вот такую. Интересно. Как-то тускловато он работает на аварийке. Здесь нормально. и так слушать, для того, чтобы показать, что цилиндры работают. Как-то и так слушать. Так, ну, сейчас разогреется и немного показуем его. болки -то одного не хватает. Посмотрим, что мы по болтам здесь. Ну, мотор крутился, это нам уже сообщили об этом. Вот Слизанные грани его. И, вот. и мотор честно, определенно крутили. Так. Его не снимали, да, срамы? Его прямо здесь ремонтировали. То есть нет, его когда, когда он ремонтировал мотор, он не снимал его, да? А, А пластик, когда ä, красили, ремонтировали его, да? Спакли много там? Ну я бы не сказал, что много, но есть поэти. Но спакли, если есть, она хотя бы по пластику. Знаете, бывает, обычную по там по положили, а потом трескаться начинает. у нас температура еще пока нет все пока греется не буду в этом я потихонечку можно просит да, да. спинор я бы потянулся тормоза не провалены сцепление а можете вот так же сцепление поджимать? сейчас не буду. По газователям двигатель присоединю Примерно 5 Звук какой-то нехороший уже. там цепочки металл уже новые ставили. Ну, я так понимаю, да? Ну, я так понимаю, нет. Мне кажется, это цепочки, у вас обороты слишком большие что на моторе. Да, они просто не скидывают. Ну, это так и было, да, что обороты не скидывают. Может, попробуем еще раз завести, но ну, что-то мне кажется, что тут уже все. Вот вообще-то есть мотор. Так, аккумулятор 11.7. он не должен, он подогревается до 40 и сбрасывает да? ну, все мотоциклы звучок какой-то неприятный он звучит, знаете, как как предыдущая модель, у которой шестерни стоят, здесь тоже цепь идет а на предыдущей модели шестерни вот он также же звенит я делаю это он делает я держу на месте а он дергает ну да к сожалению я думал будет поинтереснее честно тут надо вложить в него тысяч наверное 35-40, чтобы залезть туда и посмотреть цепи цепи уже две цепи стоит получается спереди и сзади грм это цепи получается тысяч наверное, по 8 каждая. Вот. И соответственно замена там тоже нелегкая будет. Вот. Так что как-то так. Честно я ожидал большего. Просто Здесь минимум 40 надо положить. Резина в принципе нормальная. То есть там колодки, резина, диски в принципе еще можно поездить. Но что-то с мотором мне вообще не нравится. Год конечно привлекательный. Модель, год. Просто я думал ну, за 220 там то что вот он сейчас у вас стоит. 220 стоит. Да? Думал, за эти, за эти деньги там можно взять, даже если вложить там в него двадцатку, там, ну, какие-то моменты, да? А здесь только момент, только с мотором с ракет. Как-то так. Не-не, я понимаю, просто я, если вы предложите какой-нибудь ценник, ну, который я человеку сообщил, он уже будет думать. Тут я даже боюсь предполагать, чтобы вас не оскорбить ни в коем случае. Поэтому как-то так. Ну вот ваши модели начинаются там от 260-270, и тоже там есть какие-то свои косяки. Сейчас поеду в Истру, там мотоцикл, не помню, 240 он стоит что ли, и тоже крашеный, и кажется такой же год, не помню. Так, вроде ничего не забыл. Все, Всего доброго, извините, если что не так. Друзья мои, ну это какой-то пуштец полнейший. Короче, сейчас общаюсь с покупателем, с продавцом этого выфера. И получается, что покупатель как бы готов его приобрести. Мы скинули ценник до 210. Продавец хочет, чтобы в договоре купли-продажи для ГАИ указано было 1000 рублей. Ну обычно там ну 100 тысяч, там 200 там, тысяч, да. Сейчас в Российской Федерации на начала 2020 -го года 250 тысяч не облагаются налогом, но он хочет 1000 рублей. Потому как он продает какие-то еще машины, типа боится, что все это дело тоже будет э, учитываться. Короче говоря, э, сейчас оформляем, э, поеду за мотоциклом, будем делать его на 1000 рублей. Два договора будет правильных э, с правильной ценой. Один договор будет на 1000 рублей и на какой-нибудь там 30 апреля. Сегодня у нас 21 января сегодня. Примерно вот такие вот молокиты, мне приходится быть... Между двумя двух огней Вероятность того, что может сорваться сделка тоже Либо по причине а, продавца Потому что он якобы не, срочно не захотел там Что-то ему не понравилось Я могу рассказать кучу охренительных историй Думал, что максимально важно Чтобы показывать именно техническую часть А не какие-то а, заумные истории Которые выкладывают на других каналах Вообще ничем не подкрепляя. Там Каких-то пару видосиков Фотографии какого-то мотоцикла и все Сколько пришло? 210, 210. Все окей, спасибо так, деньги переведены, мотоцикл мы забираем, я сейчас на нем катнусь, и если все будет отлично, я думаю, что все будет хорошо. Везем его в сервис и меняем там цепи, меняем натяжители, меняем звездочки, меняем цепи звезды приводные и приводим его в полное состояние. Человек готов положить в него там тысяч 1050-60, вот так вот. Сейчас Все, огонь, забираем. Так, ну что, опис протокол сдал, принял. Отпечатки пальцев. Коля сегодня не смог, поэтому вызвал ребят с motohelp.me. Вот они повезли мотоцикл. Собственно, вот он стоит в уже готовый практически. Сейчас поменяют шланг родной. Вот такой. Была идея сначала... Сделать типа удлинитель, но тут очень короткий кусок, чтобы удлинитель ставить. То есть получается труба в трубе будет некрасиво. Вот такой шланг взяли. Но я думаю, здесь может немножко не хватить. Здесь может быть обрежем и здесь удлинителем доделаем. И вот второй кусок если что. Если смотреть оригинальный шланг, вот такой, он будет стоить примерно тысяча три с половиной. Так, смотрим. 0,3. Тут просто батарейка замерзла тогда. 0,3, 0,4. Здесь 0,6, 0,4. Ну то есть здесь шпакли вроде нет. Смотрим тут этой стороны здесь 0,5, 0,3. Учитывая, что он врет еще нагло, там скорее всего 0,15, 0,20, наверное, скорее всего. Механик разбирал вчера же колесо когда снова снимал вилку. Он говорит тут с колодками какая-то беда. Ну как бы одни говорит, нормальные, но мы же суппорта их не вытаскивали. Вот, а одни говорит, стертые, то есть они с одной стороны стертые, вот. А с другой стороны типа нормальные. То есть на нее они наискосок стерты, поэтому подумали, что они типа еще есть. А если посмотреть, то ну, они тут наискосок вот он. И как бы, ну, как бы вот такая ситуация, да? Сейчас покажем, какие должны быть толщины. Ну вот для примера вот такие вот колонки Это вообще z 1000 если не ошибаюсь. Вот, вот такого плана они должны быть вот такой толщины. Стреляем, сколько у нас здесь. Ну так, просто для понимания примера. Просто очень часто многие думают, что и вот этого мало, потому что на машинах привыкли, что там огромная толстая колодка. Но вот как бы вот новые и вот старый. Из чего и сделали, тоже вообще непонятно. То ли ТВН, или что это за фирма, я даже такую не знаю. И если присмотреться, вот здесь вот шлифовали, полировали. Вот тут вот что-то там пытались из чего-то их сделать, видимо. Создать, вот видите, вот. вытачивали. То есть, видимо, здесь какой-нибудь усик был, наверное, или что-то такое. Типа, они не вставали. И их подточили, типа, чтобы по бесцветному вставить. Если колодки Нисин сюда сейчас поставить, я смотрел, 2500 NS ки будет. Это СТ, это типа синтетика. А там есть семи-синтетик, такая вот НС называется. Старый фильтр, а вот он новый фильтр, но при... ситуация в том, что этот старый фильтр, он после малярки, есть вероятность, что лак налип уже, а это новый фильтр, его отправим, соответственно, назад, вместе с мотоциклом, мальчик псих тут натирает, все в лаке было, да? Сегодня мы отправляем мотоцикл, у нас 2 марта сегодня, вечер, сейчас приедет Николай, заберет мотоцикл, собственно, вот он собран. Он уже все работает, все отлично. Звук мотора вы сейчас послушаете отдельно. Итак, Дмитрий, вот он, собственно, ваш мотоцикл. Я бы сказал аппаратище. Сейчас мы его вместе заведем. Заводим. Смотрим, шумы. Потом поставил чуть-чуть на улице, немножко парит. свой пепелас нет смотрим теперь сюда берем ключ открываем все для отчетности а, чтобы хотел сказать по данному мотоциклу что сюда было потрачено 350 тысяч рублей то есть получается вместе с подбором вместе с вместе с эвакуацией различной вместе там со всеми торгами и со всеми делами Человек потратил на него 350 тысяч рублей, но он полностью обслужен, заменены все цепи ГРМ, все звезды ГРМ, настроено все абсолютно, мотор полностью все отлично работает, то есть как бы по технической части вопросов вообще нет, все запчасти лежат здесь. 2002 год, это уже рестайловый, да, вот с большими фарами. 2001 год они были узкие 2002, не помню, да, 2001 год еще узкие фары были и, короче говоря, мы его взяли за 210 тысяч рублей, он весь полностью в круг крашеный, там как бы видел фотки там нормально, ничего серьезного не было так потерт был чуть-чуть а, вот, короче говоря его взяли за 210 тысяч рублей и сюда человек ввалил, наверное, ну денег до хрена, овер до хрена. вот фильтр, то, что поменяли, свечи поменяли вот он, натяжитель его старый Второй натяжитель старый, короче, все звезды ГРМ поменяли, раз, два, три, четыре, поменяли направляющие вилки, вон они, сальники, пыльники, вся фигня. Также поменяли вот ему нижнюю звезду ГРМ, сальники, пыльники я показывал, вот две цепи ГРМ вот лежат, вот, не сильно, кстати, были вытянуты, направляющие вилки я показал. Ну, как-то вот, вот в таком формате вот свечи. вот И как бы вот там фильтр, вот он. И, кстати, вот этот шланг тоже мы тут мудрили, потому что он порвался. Он, его вени настраивал, он порвался. Короче говоря, сейчас а в него он положил, наверное, 1060 или 1070. Еще резину поменяли. Их! А их! Это канал Глобус Мото, меня зовут Патрик, всем спасибо за внимание, спасибо, кто смотрел, ставим лайки, комментируем, дорого-дешево, как всегда важно ваше мнение. Всем пока.